Здравствуйте, адекватная публика. Перечитывая комментарии под видео, очень часто можно наткнуться на безумных зомбированных людей, в головах которых вообще непонятно какие процессы происходят. Но есть и такие комментарии, которые для адекватных людей и вовсе становятся шоком. Вот один из них, который мы не смогли оставить без внимания. Пишет некая Лара, гражданка России. Военный из Польши признался, что спрятавшиеся на заводе Азовсталь в Мариуполе украинские националисты и иностранные наемники готовили и ели ампутированные руки и ноги своих сослуживцев. Поляк не только видел это своими глазами, но и принимал участие в подобной трапезе. Также поляк сказал, что хочет вернуться на поле боя и убивать русских. Ничего особенного, просто защитники-людоеды. Этот комментарий не оставил без внимания и брат по разуму, добавив, что у них была еда и вода, но они ее прятали, чтобы не делиться, а занимались людоедством. Чтобы писать, а тем более верить в подобную чушь, нужно быть не просто недоразвитыми слабоумными людьми, а настоящими дебилами с тяжелой формой заболевания мозга, которым болеют сторонники русского мира. Посмотрите, россияне на себя со стороны, может, поймите, почему на мировой сцене вы обычные клоуны-убийцы.